и завершилась первая для школы футбола Добрыня детское первенство Владимирской области. Поговорим о личностном росте, проблемах, воспитании, а также перспективах и планах на будущее вместе с главным тренером Иваном Бабылевым. Хочется поставить такую, ну, небольшую оценку, да, для каждой команды и для всех в целом. Может быть, кто-то тебя удивил, в лучшую сторону, в худшую. Какую вот ты оценку поставишь вот каждой команде и в целом, всем ребятам. Слушай, ну, по оценкам говорить не буду, так мое впечатление, да, я скажу общее. Давай начнем со старших. А, у них такой возраст сейчас, что они, ну, очень нестабильны, очень нестабильны. Поэтому, поэтому в принципе игры такие были достаточно тяжелые. Первый круг мы в принципе, смотрели, что за команды, что мы можем на их фоне, да. Второй круг чуть более лучше было именно по игре. Несмотря на результат. По результатам, вот, конечно, мы из шести команд заняли, там пятое место, да, две игры выиграли, потом Спартак там обыграли. Вот. Остальные команды, которые выше нас, да, первые и четверка, крепкие команды, и мне понравился уровень команд именно вот в этой зоне в другой зоне я не видел мне вот именно уровень этих команд понравился за исключением там одной остальные были как бы ребята играющие приятно с ними было играть и во втором круге в принципе там плюс минус там одна игра ребята более-менее выглядели достойно, то есть давали отпор если говоря первый круг плюс минус мы были такими, не мальчишками но дебютя да но такие дебютанты дебютанты да Привет, ребята, давайте с вами проиграем. Вот. А то во втором круге уже более-менее что-то было создано. Мы много и теорий проводили, и, тут и тренировались со сборной, рассказывали, объясняли. Но опять же, это до сих пор еще не то, что хочу я видеть, но уже лучше, чем во втором круге. У нас, если объективно говорить, то два, максимум три, два с половиной человека. Готовы играть на этом уровне, то есть и создавать конкуренцию. А когда у тебя есть восьмерки с 25 человека, ну это естественно тяжело, вот, нет ровной команды. И чем хороши эти турниры, тем, что ты смотришь на тренировках, ты смотришь на тренировку сборной, филиалов, вроде все ничего, а когда ты выходишь уже на официальный турнир, смотришь на фоне других ребят, и все уже как на ладони, ты видишь, кто тянет, кто не тянет этот уровень. Поэтому я рад, что... У нас э, мальчишки некоторые шагнули прямо вперед, по другим вопросики. Да? то есть ну, для меня опять же, как их там раскрывать дальше. То есть, если там, Я бы сказал, что только двум пошел турнир будет на пользу. Именно из 7 восьмого года мы сейчас про них говорим. Но они себя там вдвое проявили достаточно уверенно, ярко. Вот, мне это понравилось. Други, по другим мальчишкам. Надо тянуться к ним на данный момент, по седьмому-восьмому году. То есть мы смотрим, если таблицу так все плохо, да, то э, по игре и по их там, самоотдаче. То есть я уже вижу шаги вперед. Это опять же, еще раз повторюсь, мы играли не за результат. Э, мы могли тоже бросать только вперед, играть на результаты и довольно-таки плюс-минус могли бы за четверку зацепиться. Но не наш путь. Давайте играть в футбол. Вот. На данный момент у нас такое, в седьмом-восьмом году. В дальнейшем, я думаю, будет еще сложнее, потому что следующий, там, если мини-футболинг будет сезон 6-7 будет, а наши мальчишки все. У меня это седьмого-восьмого года сборная, там из них только четыре человека седьмого, остальные восьмого года. И те, кто седьмые, они поздние у нас, поэтому, ну, будет тяжело, но никто не уходит от этого. Будет тяжело, будем играть, ничего что-то страшное нет. Поэтому в седьмом-восьмом году вроде все печально, но Точки роста, как говорится, то есть мы видим. И... Да, да, да. Мы с ними еще будем дальше работать. Вот. По девятому, 10 году изначально это была катастрофа. Немножко мы чуть-чуть поправили игру. Мне понравилось, что мальчишки у нас схватили там основную саму мысль. То есть и последние игры на самом деле очень яркими выдались. Мы, я даже посмотрел по статистике, не смотрел в таблицу никогда. А там на шестом, что ли, мы вместе были, но мы забили там, 38, по-моему, одна или две команды только там 38-39 забили. Так же, как мы пропустили, конечно, тоже прилично. То есть нахватали моих на первых круг прилично. Но я доволен игрой. Как они схватили игру, я смотрел последние игры. И я думаю, если бы мы Александров не отпустили в последней игре, когда 0-1 проиграли, мы могли бы за четвертую зацепиться. Вот. Их прогресс мне довольно, Прям мне очень понравился. Девятый год прям шагнули всех вперед. Больше много человек. Там, человек 6 у нас, то есть он прям сделал приличный шаг. Вперед схватили идею, что там мяч нужно через контроль, атаки в одно два касания проходить там, либо через обгруш уже на другой половине. Приятно смотреть. Вот, на самом деле я последнюю игру еще смотрел. То есть, мне было приятно. Приятно, что мальчишки схватили, где играют красивый футбол и забивают уже много голов. Вот. Опять же, тоже есть куда расти, мне нравится, что они именно поймали эту мысль и с ней мы дальше можем спокойно двигаться вперед. По 2012 году, в принципе, для меня не было удивлением, что они там вышли из группы, на самом деле плюс минус там командочки две, Рубин основной и Аполь основной, Такие, достаточно хороший уровень с Рубином, до да, Рубина нам еще далеко от говоря. Я видел очень хорошие ребята, мне очень понравились. За вот. э -э, полем мы на равных в принципе, играли 1-1, 1-2, нам проиграли на последних секундах. То есть, вот, остальные команды чуть слабее нас, будем от короля говоря. Э -э, вышли, все хорошо, плей-офф, дальше будем смотреть. То есть, э -э, но, опять же, как еще раз скажу, что все мальчишки, которые участвуют в разных возрастах, как на ладони видно, для кого этот уровень в новинку, кто готов на этом уровне играть и бороться. То есть, но Опять же говорю, ну, не хочется там никого обижать, но не хотелось бы, чтобы они остановились на уровне Владимирской области. Сейчас вот этот, вот этот чемпионат прошел. Мальчишки кто-то держит, кто-то нет. Те, кто не держит, они должны дойти до уровня до Владимирской области своих возрастов. А те, кто сейчас уже держит, то есть наша задача, чтобы они сделали еще шаг вперед, еще больше, чтобы они в области, в, уровне, в области переросли и, возможно, в дальнейшем попадали в Академию, в ТОП Академию попросили. Вот у нас эта задача. А так, в целом, в принципе, неплохо. Для, для начала, несмотря на результат, я не смотрю вот, на эти таблицы. Это был очень полезный турнир для нас, на самом деле. То есть и Хорошая организация, хорошее поле, вот именно там фок, все удобно, все приятно. Да, там бывали некоторые игры, сдвигались или еще что-то, но ничего такого криминального я в этом не вижу, Поэтому для них это хороший опыт, и в дальнейшем в дальнейшем, на следующий год мини-футбольный турнир, я думаю, что мы заявим, возможно, по две команды от нескольких возрастов, mm -hmm. чтобы наши мальчишки, те, кто сейчас играл, они спрогрессировали еще больше, а те, кто еще не доходит до этого уровня, то есть у них такой же был бы соревновательный этап, и через соревнования и тренировки они бы еще больше повышали уровень, так у нас будет конкуренция намного больше сборных. Поэтому мы планируем еще по нескольку сборных в этих возрастах добавить. Mm -hmm. А, дети растут, развиваются, прибавляют, как ты говоришь, да, в, разных, в возрастах по-разному. Скажи, а что дает тебе, как тренеру, да, такой новый опыт, новый турнир, скажем так, такого уровня областного? Mm. Как тренеру какие-то новые впечатления, новые эмоции, что-то ты mm. себе отметил? Я, мне, что мне дало, мне очень понравились команды, с которыми мы играем. Некоторые из них, то есть и я бы с удовольствием к нему еще съездил. Есть команда, которая ориенгир, например, да, в том или ином возрасте, к чему можно стремиться. Очень мне понравилась команда 5 октября, в принципе, и старшие, и средние. Вот, понравилось, там, «Динамо» и «Петушки», мы не знали, что они как бы сильные. да, То есть, «Аполли» в 7-8 году мне понравилось, «Рубин». 12-11 год, да? то есть, ну, как, я не знаю, мне кажется, это, наверное, одна из самых сильных сейчас владимирской Владимирской области команд. Возможно, может, им там, может, Спартак Юнио Росковровый еще. Вот с кем мы встречались, да? то есть я вижу. Вот. Это ориентир до, до, до чего нам надо двигаться. В На дальнейшем, может, и пере России поэтому ну, приятно видеть такие команд, которые играют в футбол именно там. Респект к тренерам, которые ставят такой футбол. То есть приятно смотреть на самом деле. То есть, ты приходишь, и есть такое, что вот мы смотрим, да, игры, и смотришь, кто играет. А нет, не, я пойду там лучше в магазин, что-нибудь что себе куплю, чтобы это не смотреть. А есть кто там Рубин, да, играет там, давай посмотрим, мне интересно. Некоторые мальчишки восхищались, что в таком они так играют, приятно, приятно, надеюсь, что наши тоже, ну, наши понятно, почему, они чуть позже наши все мальчишки начали, мы только там, третий год только у нас там в школе, поэтому у нас, в принципе, все еще впереди, но хорошо, что есть такие ориентиры, и я бы сказал, что как тренеру ничего дало, у кого-то я там вот, подчеркнул, подчеркнул какое-то или еще что-то у других тренеров, а вот ориентир команд, да, да, есть команда хорошая, на которую можно ориентироваться. И на следующий год мы тоже в любом случае будет участвовать. Хороший утром, хороший спальник. Хорошо. В прошлом туре, да, в пятом, за главного с нами поехал Сансаныч, он был, руководил действиями команды в поиском. Ты ездил в Подмосковье. Там выступает команда еще младше. Расскажи про этих ребят. Как там и у нас есть? 2013 год и 2014 год сборная, и они меня на самом деле радуют, не сказать, что больше, но я понимаю, почему они радуют меня больше, если так нужно, потому что эти дети прошли с нами начальную школу, то есть этап, то есть все эти дети, которые сейчас в сборной в 13-14 году, они с нами начинали там с 4-5 лет, мы их ставили нам. То есть, грубо говоря, а если у нас седьмой, восьмой, девятый, десятый, там одиннадцатый еще, да, то есть они приходили уже по пути, то есть спустя год, когда школа отдала счет, то эти все с нами, в принципе, с самого начала, они прошли все наши этапы становления, начальные школы, да. И сейчас показывают очень достойные результаты. То есть вот этот сбор в 2014, в которой я был, они три раза выезжали на турнир «Звездный мяч» в Подмосковье, три раза выиграли. То есть в первом первое место, во втором, в третьем. То есть три турнира мы приехали, три турнира, три кубка мы забрали. И при том, что по футболу, то есть выиграли, И там есть команды, которые там играют в антифутбол, как обычно, или еще что-то, но мне приятно, что мы выиграли по, по футболу. То есть. Я вижу это. Ну, мы так и ставим эту игру, чтобы дети понимали для чего они делают открывания, для чего они делают передачи. И вот эти мальчишки 2014 год, вот 2013 год у нас был тоже. Изначально они были чуть-чуть слабоватенькие, и сейчас вот за счет тренировок сборных они уже подтягиваются. Они тоже, я думаю, скоро будут уже не сказать, что греметь, но завоевывать и призовые, и первые места. Также на ну, турнирах, с которыми мы выезжаем, они опять же все те, кто с, младшей, с нами, с младшей группы были, они третье место тут недавно То есть ребята. Хорошие ребята прогрессируют, и на них мне очень приятно смотреть. Ты понимаешь, что ты вот в них вложил все, что есть, да, и сейчас. мы Не сказать, что пожинаем плоды, но сейчас любуемся их игрой. Я понимаю, что очень много нам еще предстоит с ними сделать, да, но уже хорошо, что вот ребята уже вышли на такой уровень mm -hmm. и прогрессируют. Бывает, ты смотришь на турнир команды, да, мы с ними сыграли, потом встречаемся еще на каком-то турнире, и они такие же остались. А мы, я не хвалюсь сейчас, я сейчас вижу по уровню команд, мы со многими командами еще раз пересекаемся, да, то есть, а мы прибавляем с каждым турниром, то есть, я думал, что крутил в голове, что некоторые тренеры, говорят, ага, да, неплохие, да, ну вот мы вроде подтянули, сейчас с ними встретимся на турнире, мы им дадим бой, они к нам приезжают, а мы им шестерку еще загружаем, то есть, и вообще без вариантов, то есть там без выхода на чужую половину. Вот это приятно, когда мальчишки не выпускают даже играться с чужой половиной играть в футбол. То есть, ну, мы -то ставим мальчишкам индивидуальную игру, то есть они у нас индивидуально сильные и уже системные. То есть, как играть в передаче, для чего это нужно, то есть они уже. Понимаю. это опять же тот год за который не то что я бы не сказал что гордиться можно да и они еще у них еще большой путь впереди и нам с ними очень много предстоит сделать но уже радует что они уже на таком уровне находятся прекрасно то что есть вот именно этот рост да то что ты его замечаешь подмечаешь Давай немного помечтаем, допустим, ребята продолжают расти и, как ты говоришь, да, перерастают какой-то турнир, какую-то планку. И там вопрос такой, рассматриваете ли вы турниры ассоциации мини-футбола «Золотое кольцо» как такую какую то да, турнир, в который нужно тоже вырастить какой-то межрегиональный турнир. Либо Добрыня вот именно ориентируется на футбол, да, на какие-то другие вещи, там 8 на 8 там, или еще что-то. То есть, вот золотое кольцо такое рассматривается или нет вообще в перспективе? Почему мы не рассматривали. Объясню, почему не рассматриваем золотое кольцо мини-футбол сейчас? Потому что мы не мини-футболисты. Uh -huh. Мы занимаемся мини-футболом только из-за того, что у нас нет э, своего манежа, у нас нет возможности заниматься на футбольном поле. Да, ну, мы частная школа, мы не можем построить все манеж построить себе искусственный поезд с подогревом. Mm -hmm. У нас одно по владению искусственным поездом а с подогревом, одно ну, все. Мы вынуждены играть зимой в мини-футбол, летом мы выходим на большой футбол. Но ориентир опять же большой футбол. Но даже сейчас я представил, что мы 7 месяцев в залах, 5 месяцев только на улицах. То есть, ну, ничего с этим сейчас на данный момент мы не поделаем. Они у меня летом тоже будут уезжать на турнир по большому футболу, потому что, ну, еще раз повторюсь, ориентир большой футбол, не мини-футбол точно. То есть мне это не интересно. Мини-футбол сейчас нужен только для того, чтобы мальчишки на наслуженном пространстве принимали быстрые решения, то есть он тоже полезен в возрасте, поэтому мы только за участие в турнирах или еще что-то. Но, возможно, возможно, на следующий год да, то есть все будет зависеть от уровня. А может мы просто решим поехать, чтобы проверить свой уровень опять же. То есть все зависит от возраста мальчишек. Если 14 год у нас э, там хороший, да, с 13 то есть почему бы нет? То есть, опять же, можно съесть именно на золотое кольцо и именно э, в залы зимой. Летом они будут играть также на большой футбол. И дети, сами все должны уже перестраиваться, понимать. То есть они тоже развиваются. То есть они, ага, мини-футбол, значит, а вот и так Располагаемся мы так, ага, большой футбол там, больше там народу, да, то есть а вот так-то. Руками уже уводим, то есть они должны уже адаптироваться к игре И как, чем быстрее они адаптируются, тем быстрее они развиваются сами по себе. Что ждет ребят после завершения этого турнира? Какие планы? Они сейчас заканчивают, вот у меня 7-8-9-й, й 9 Еще, я думаю, до... Конца мая, ой, до конца, до середины мая, до конца апреля, они еще по турниру мини-футбол проведут. Я так э, планирую, планирую опять же все должно сойтись, да э, и потом мы переходим на большое. У нас будут тренировочные сборы. Мы переходим изначально там, в середине мая я думаю, на большое поле, все зависит от, от э, газона, да, от состояния, то есть от полей, куда мы будем проходить. А а да, да, да. Если мы знаем, что с да, можем есть. Дома боголюба, надо ждать, когда там поле натуральное, когда ну, трава подрастет. Вот, они выходят, к полю привыкают. У нас в июне, на весь июнь, спланировано три смены сборов, 2, 2 смены у старших и одна смена у младших, то есть вот, от 13 до 12-го года, там 11 пару ребят. И после этого за счет этих сборов мы готовимся и потом уже начинаем входить в свой полноценный график, то есть три тренировки плюс тренировка сборных и выезжать также на турнир. То есть мы готовимся уже к турниру по большому футболу. Я сейчас специально а, буду сидеть, разрабатывать программу тренировочную на летний период для всех возрастов. Буду еще раз уточнять, в каких форматах мы будем играть по годам, чтобы уже к этому к этому формату адаптироваться, ну, в тренировочном процессе. Мы будем переходить на лето, то есть жду уже, то есть залы, не то что надоели, но уже устали мы от них уже наелись, хочется на воздух, хочется играть, сейчас погода уже прекрасная, то есть у мальчишек ну, удовольствие да. Да, с новыми эмоциями выйти на поле поиграть, но опять же, очень большую не надежду, а ставку делаю на сборы, потому что у нас большинство мальчишек всех есть, у меня этот лишний раз дополнительная возможность посмотреть, как они в быту, как они на поле, как они на двух тренировках. У нас больше теперь тренировок и по времени, и два раза в неделю они будут тренироваться. Мне очень хочется с ними уже поближе поработать. Планируем сделать как, я не знаю, как, расписание, как в спортно в академии. То есть, да, то есть, тренировка, отдохнули, опять тренировка, там, теория, там, какие-то развлекушки. То есть, ну, вот это вот все, хочется с ними пожить, пережить это все. Хотел, да, завершить вопросом про именно лагерь, да. А, какие-то, ну, не знаю, я человек сторонний, да, мне как-то тоже интересно, какие-то ивенты, там, мероприятия, что-то как-то запланировали или как -то... У нас есть в мыслях уже, да, то есть мы планируем, там, каждая смена по 10 дней будет приезжать, но, конечно, это тяжело, тяжело морально, да, во-первых, детям, особенно, тупо тренироваться, отдыхать, тренироваться, отдыхать, конечно. А, там будет два или три тренера, мы будем с ними жить. А, и создали там есть и экскурсии, еще что-то, да. Возможно, сходим, опять же, будем смотреть по детям, потому что некоторым детям не интересно эти экскурсии. им нужны и или еще что-то. Да. А, у нас есть пару, там, пару идей. Мы планируем их там из десяти дней, семь как минимум, занять между тренировками, чтобы они там веселились, эмоционально немножко разгружались от футбола. Есть планы, там, и артлози заканчивая заканчивает там, просто чемпионатами, чемпионат, чемпионат лагеря по каким-то настольным играм или еще что-то. Mm -hmm. То есть много, много идей. И mm -hmm. у меня еще одна идея, чисто психологическая, посмотреть, кто из них готов там, к лидерству, да? mm -hmm. кто из них э, готов тянуть команду вперед, кто из них немножко там рассеянный или еще что-то. То Хочется собрать информации больше. Они же у нас приходят только на тренировки и все. Да? Я делаю вывод по тренировкам турнирам. А какие они в быту, я не знаю. То есть, Тем более да, на сплочение спл спл спл спл Я хочу, на спл да, на сплочение, я хочу побольше с ним посмотреть в тех или иных ситуациях, как они, чтобы уже иметь полное представление о иметь полный портрет, да, с, с кем мы работаем, как, как нам дальше вместе идти. Поэтому движу очень много. Это дети, мы их в любом случае будем развлекать. То есть, но опять же, это не будет такое, что. Мы в лагере, ура, шарики запустили, все, засев нам тренировки, пошли купаться. Нет, такого не будет. То есть для меня в первую очередь это не сбор денег, а это, это тренировочный сбор. Кто-то хочет это называть лагерем, для меня это тренировочный сбор. То есть я к этому отношусь очень трепетно, поэтому да, веселухи будут, но они будут в, в разумных пределах. Самое главное – это подготовить к последнему сезону через сборы. Вот и все. Очень много у нас человек а, планируется в лагере, поэтому… При том, что другие тренировки также будут продолжаться у нас. А, у других взрослых, тех, кто в лагерь не идет, чтобы они не теряли форму. Поэтому лето будет очень жарко и плюс еще основная у нас команда, поэтому задача выжить. по не знаю, то есть переварим все будет нормально. Хочется быстрее уже в лето ворваться, с новыми силами, эмоциями и уже хорошо это лето провести. Ну давай на этом закончим. Скоро лето. Ждем лето.